Так, ну, в Валенсии не удержались и поставили все-таки фалью рядом с вокзалом Севера, который все хорошо знают. И кто был в Валенсии, естественно? И посвящена на переработке стекла. Вот такие вот контейнеры. Ну, как всегда, все оригинально, естественно. Собралась куча фольер. Слышно, что грохочет москалита, но на самом деле это в записи, чтобы не вызывать столпотворение народа. В арены для боя быков здание из него торчат колонки мощнейшие и чуть ли на полгорода слышно вот этот звук. И вот фалия постояла несколько часов, и вот ее уже увозят, чтобы не провоцировать скопление людей.